Всем привет! Сегодня я вас научу пускать колечки и другим крутым фокусом, который вы можете повторить сразу после посмотра этого видео. Блять! Ну а первый трюк называется ваниш, его я выучил практически сразу, и он очень легок в обучении. Итак, начнем. <клышки> ну а для следующего трюка мне понадобится настоящий живой человек. А можно я? Давай, давай. Что делать? Вставай сюда. Да. Вот сюда рядом, вставай О, дядя, что вы делаете? Я сейчас буду показывать фокус Для этого ты мне понадобишься, дорогой Я... человек Итак, внимание на экран Ай-яй-яй! Как вы это делаете, дядя? Я занимаюсь выперством с 18 лет С 18? А сколько вам лет? Мне 18 Вау. Ну, а это шестой на сегодня трюк по счету. На этом наш сеанс Люков подходит к концу. Чтобы получить разгадки, поставьте 3000 лайков в комментарии. Я у дедушки нашел старый вейп в гаражах. Давай это проверим. Нифига себе. Вот это вейп. Это вейп, вейп. вейп. дальше. Ч ⁇ взорвется? <клес> отсюда зато у меня больше ну и что зато мой вейп, вот этот вейп, им еще наполеон выпил. Ну знаешь какой старый, он еще работает и то у меня больше и чё? зато этим вейпом парил наполеон